Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я Вечезар. Сегодня мы поговорим на очень щепетильную тему. Это межрасовые браки. Хорошо это или плохо? Почему в некоторых странах они запрещены, а в некоторых целенаправленно насаждается межрасовые связи? И если вы посмотрите на современный мир, то вся информация... И все средства массовой информации говорят нам о том, что хорошо межэтнические браки, потому что это приводит к более совершенному потомству. И вот мы с вами постараемся разобраться в этом, так ли это и почему одни считают это хорошо, а другие считают это плохо. Подписывайтесь на наш канал, мы начинаем. Короткая историческая справка, взята из Википедии и из большой советской энциклопедии межэтнические браки поощрялись, как в Советском Союзе, так и в некоторых странах Запада. И началось это, в общем-то, лет 600 назад. Вот зачитаю вам Келькинийский статут 1367 года, который запрещал браки между англичанами и ирландцами. Далее, в Германии в период Третьего рейха в Южноафриканской республике во время апартеида И заметьте, до 1967 года во многих американских штатах запрещены были межрасовые браки. Еще хочу раз подчеркнуть, что даже в Италии и во Франции в определенные периоды исторического процесса были запрещены межрасовые браки. А что в нашей стране, в России? В православной России дореволюционной в общем-то никаких запретительных мер не было, но тем не менее на исповеди всегда спрашивали, нет ли у кого-либо иноплеменников среди родственников. И это в принципе запрещено было негласно. Межэтнические связи и межконфессиональные до революции были запрещены браки между православными и лицами исповедующими другую религию. С 15 февраля 1947 года до 26 ноября 1953 года были запрещены браки между гражданами СССР. И иностранцами. А теперь я хотел бы вас ознакомить с передачей «Временно доступен» от 14 августа 2012 года, где на вопросы Деброва и Карлова отвечал главный российский раввин Берлазар. Это очень интересная была встреча и очень интересные ответы на вопросы, которые ставили ведущие главному раввину. Так вот, уважаемые друзья, в этой очень интересной беседе можно подчеркнуть очень много для себя полезного. Например, что слово «гой» у евреев, это не ругательное слово, а обозначает просто народ. И об этом говорит Бер Лазар. Кстати, мы вам покажем книжечку «Еврейские традиции», в которой также «гой» является обозначением народа. Например, Берлазар объясняет, кто такие евреи еврей это человек рожденный еврейкой или прошедший обряд в общине еврейской например кто такие сифарды и кто такие хасиды и кто такие ашкеназия сифард это наименование местности в испании по наименованию местности начали называть тех представителей еврейского народа которые жили там сифардами ашкеназия это местечко в польше которое также послужило названием для представителей еврейского народа, проживающих на данной территории. Возвращаясь к вопросу о браке, можно ли жениться или нельзя ли жениться на представителях иной веры? А на этот вопрос Берлазар ответил однозначно, что нельзя, что послужило удивлением у ведущих. Как же так? Вот как раз те взгляды, которые превалируют в обществе и в советском обществе, и в западном, что межэтнические, межрасовые браки это хорошо. На что Бер Лазар ответил, что это, извините, хаос. И наследие каждой конфессии, каждого народа говорит об обратном. И он говорит, что это будет хаос. Нельзя. Выходить правильно воспитанной девушке в иудейской традиции за представителя другого народа. Кстати, до сей поры в Израиле запрещены законом межэтнические браки. Можно выехать из Израиля и где-то там пожениться, приехав обратно. А вот в самом Израиле их просто не разрешают. Кстати говоря, Берлазар подтвердил, то, о чем мы говорили в предыдущих наших роликах, об иерархиях, где стремление к познанию, стать самым лучшим в любой профессии и не останавливаться на достигнутом, это есть принцип воспитания детей у еврейского народа. Этот принцип правильный, и всем народам надо стремиться к познанию. Начитанность никто не отменял. Что мы сегодня наблюдаем? Дети и вообще взрослые перестали читать книги. Вот это разрушающая политика, которую сегодня мы наблюдаем в обществе, как в западном, так и, к сожалению, в нашем. Так вот, возвращаясь к нашей основной теме. Хорошо или плохо смешение межэтнических конфессий или людей, представляющих разные этносы в мире. Так вот, однозначно Берт Лазар говорит, Тогда уже если все народы будут ассимилироваться, то уже не будет ни культуры, ни традиции. Так вот, основной упор он делает на традицию. Сейчас вы можете послушать сами, что он сказал по этому поводу, отвечая на вопрос Дмитрия Деборова. Ассимиляция очень опасна, потому что тогда уже, если все народы будут ассимилированы, уже нет ни культуры, ни традиции, ни... Почему нет, секундочку, есть общие видоизмененная культура есть общие видоизмененные нет, традиции есть нет, некое усреднение нет. традиция это то что я получил от дедушка от бабушки от прадедушка прадабушки если мы живем если вы говорите нужно ассимилироваться тогда уже нет вообще понимания семьи давайте ассимилируемся все будут там жить со всеми Колхоз большой, где все там одна большая семья. Нам это не нужно. Так это просто. же есть одно единое дружное человечество. Это нет, это балаган, это хаос. Да. Это джунг... да. Чем отличается дружное человечество хорошее от балагана и хаоса? Когда человек, то же самое, как там, возьмем э, мужчина и женщина, Бог решил, что Он должен быть мужчина и женщина. Когда мужчина хочет стать женщиной, женщина хочет стать мужчиной, это балаган. Почему? Потому что он не делает то, что Бог назначил, его главная миссия. У каждого есть своя миссия. У этого народа своя миссия, у этого животного своя миссия, у этого там, дерева своя миссия. Делит смесь и все вернуть Бога не нужно. Наоборот, Бог сказал, так и должна быть все народы, все цивилизации. Все должно быть так, но живите дружно. Тогда рыба значит, вы не благословляете смешанные браки? Нет. -ля -ля. Чего ж плохого? Ведь, во-первых, говоря чисто биологически, повышается процент метисации, что ведет, к, ну, давайте так, к прогрессу генофонда. Раз. Во-вторых, ну, наоборот, интересные синтетические культуры рождаются, когда, например, казак с его вольнолюбием женится на еврейке с ее мудростью и ее стремлением к дому. А есть такие красивые еврейки, скажу я вам, а есть такие... Будь здоров, какие казаки. Да что ж здесь плохо. Плохого, то они будут одновременно ценить подвиги Атамана Ефремова, и одновременно они будут весьма ценить, ну давайте так, вот эту мудрость тоже. Что плохого? Потому что одновременно в этом получится еврей. А... В результате этого брак. В этом нет ничего плохого. Да что здесь плохого-то? Очень просто. Одновременно ценит тот и тот, это как мужчина, который одновременно любит одну женщину и другую. Не бывает там, если человек ценит что-то, если для него еврейство это важно, тогда он будет в этом жить. Ребенок, который, папа ему говорит, иди в мечеть, мама говорит ему, иди в синагогу, он потерян вообще. А можно он и туда, и туда пойдет? У него будет каша в голове раз, второй нет понимания, что правильно для него. Может быть, и это правильно, и это правильно, но для него что правильно. Так вот, вы послушали о том, что говорит главный раввин Берлазар о традиции о наследии предков и как их надо чтить. У каждого народа своя миссия. И он подчеркнул, я не благословляю смешанные браки. Следовать надо традиции, которые вам передали предки. И воспитывать детей надо на той традиции, которые передали вам предки. Хочу ремарочку сделать такую небольшую. Один из историков, преподающих в Первом Сеченском университете, Поведал мне один документ, рассказал, который он видел лично, но он не опубликован. Это был отчет Академии наук, группы ученых, о том, что осталась ли традиция в плане русской традиции в городах и вообще в России. Это был 1987 год. Так вот, заключение экспертной группы ученых, историков, лингвистов и вообще этно, этнографов говорило о том, что... Как такового русского уклада в России не осталось. Видимо, это не совсем так, потому что в Сибири, в общинах, в староверческих, в и прочих, и в том числе мусульманских общинах, эта традиция осталась. Так как у нас наша страна населена многими этносами и конфессиями, в которых общинно-родовой уклад исполняется и передается от поколения в поколение. Особенно это касается, например, мусульманских стран или наших республик, в том числе Чечни, Дагестана и так далее. Хотя западный образ жизни туда также понемножку внедряется. Друзья, было бы интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Хорошо или плохо межэтнические браки? Пишите нам, оставляйте свои комментарии, и мы ответим на все ваши вопросы. Так вот, все, что говорит Берлазар. Все его утверждения аналогичны тем утверждениям, которые прописаны, произносились и доводились в наследии предков славян и ариев. И в книгах, которые ныне запрещены Мельюстом и по суду омскому славян-арийские веды, основанием для их запрета послужило то, о чем говорил Берлазар, о несмешении этносов между собой. Так вот, согласно выводам экспертного заключения доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка и лингводидактики ФГБУ ВПО Омский государственный педагогический университет по результатам лингвистического исследования, в текстах книг обнаружены в том числе косвенная негативная оценка представителей отдельной расы, женщин с черным цветом кожи, императивные высказывания с семантикой побуждения к действиям, отражающим запрет на межрасовые браки, выраженная имплитационная, Имплицит вернее, информация о превосходстве представителей белой расы по отношению к черной расы. Кроме того, в текстах книг прослеживается установка на чистоту белой расы. И также одна из экспертов Метелева полагает, что тексты рассматриваемых книг аналогичны по основным направлениям своего содержания, содержанию священных книг мусульман и евреев буддистов и христиан. И вот из вышесказанного вообще ничего не понятно. Почему в одних конфессиях подтверждается и утверждается, и запрещается, и никем не наказывается, и не запрещается государством утверждение «а», «не», смешение между одним этносом или между одной религией и другой, а в другом случае запрещается и изымаются из обращения книги, которые данную информацию дают. А ведь это наше наследие. И почему-то наше наследие в нашей стране, в нашей культуре многонациональной России запрещается и не доводятся до населения. Еще раз подчеркну, что традиции как такова и наследие, оно сохранилось и оно исполняется во многих общинах и возрождается в России многими людьми, которые вспоминать начинают то, что у них было ранее. Великая цивилизация, великие дела между различными народами, которые созидали а, культуру, которые созидали гармоничное пространство, жили в мире и помогали друг другу. Так вот, за то, чтобы люди договорились между собой, сели за круглый стол и ратуют Берлазар, чтобы не было непонимания между людьми, потому что искажение информации – Переставление запятых и искажение истинных намерений народов приводит к непониманию и войнам. Так вот, чтобы этого не было, мы должны следовать своей собственной традиции. А собственные традиции передаются нам от бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек. И вплоть до богов наших родителей, Здесь я хочу подчеркнуть и напомнить, от тех иерархиях, которые вы прежде посмотрели в наших роликах. И эта непрерывная связь между нашими предками дает нам силу и понимание того, как нужно жить. Уважаемые друзья, более подробно и глубоко о нашей традиции, о наследии предков, вы можете узнать на наших семинарах, которые мы проводим здесь, в нашем доме Валкон. Записывайтесь по ссылке, приезжайте, мы будем рады вас видеть. Совместно познаем то наследие, которое оставили нам наши предки. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, делайте комментарии. С вами был Вич Азар и Вести Валкон. До новых встреч! До свидания.